Чамхидами, чамхидами, марфари, Овочья любви Силенция! их их наша да да Сирик, наша да да их их наша да наша да да зизи за заба захак а во чьей вид Аллах их их наша их их наша наша А наша я я их-их,